Друзья мои, всем привет! Сегодня я вам расскажу и покажу, как я делаю грильяту. Грильята это вот такая вот потолочная система, которую сейчас вы видите надо мной. Это такая вот ячейстая система потолков для того, чтобы визуально увеличивать пространство под потолком и скрывать коммуникации, которые находятся под ними. Это не глухой потолок, это потолок дырявчатый. Вот такая вот ячейка у него. А здесь у нас ячейка 5 на 5. бывают а ячейки 7,5 на 7,5 и 10 на 10. Возможно, есть побольше, но я, по крайней мере, о них не слышал. Вот. Итак, собираю ячейки 5 на 5. Этот процесс довольно-таки несложный. Тут главное правильно производить сборку. Есть у них два вида, два вида монтажных вот таких вот пластинок. Есть мама, есть папа. В общем, мама вставляется в папу, папа вставляется в маму. Но тут главное определиться правильно с периодичностью вставления в папу в маму или в маму в папу. А я вам покажу небольшое видео о том, как это правильно сделать, для того, чтобы вы представляли себе, как это все делать просто. Как правильно собирать грильяту? Вот здесь вот у нас мама. Это с этой стороны тоже мама. Сейчас мы вставляем в него профиль папа. После того, как папа будет вставлен, мы переворачиваем верх ногами и вставляем маму. Это самый простой и легкий способ, как собрать грильяты. Если пытаться собрать сначала маму, а потом папу, папа уже не входит в маму. Мама входит в папу быстро. Так, И после того, как мы все научились собирать грильяту, именно вот, эти, именно вот эти подушечки, которые нам необходимы для того, чтобы заполнять пространство на потолке, мы монтируем на потолок направляющий. Направляющие у них идут а, длиной кисти, я не ошибаюсь, 2,40. А, и фиксируем мы их а, на потолок с помощью подвесов. По периметру у нас идет уголок. Уголок стальной размером 18 на 18 миллиметров по периметру естественно мы все это устанавливаем по уровню и направляющие мы крепим подвесами к потолку расстояние между подвесами я здесь сделал на потолке 60 сантиметров можно сделать их и больше но при этом нагрузка на потолок уже будет больше то есть нагрузка на подвесы которые держат потолок будет больше поэтому я не стал экономить Через 60 сантиметров я расположил, в общем, подвесы. Подвески довольно жесткие, поэтому бояться на то, что потолок со временем провиснет, просядет, отвалится, я не знаю, не стоит. У меня просто были случаи, это было ну, давно. Принцип сборки грильята и Армстронга, он одинаковый. И ребята, которые очень-очень давно в общем, монтировали потолок Армстронг, они ставили подвесы, ну где-то через, наверное, метр-полтора. Ну и что вы ожидали? Потолок рухнул. Рухнул он потому, что просто вот этот вес, который лежал на потолке, на подвесах, он просто не выдержал и крепление выдернули дюбеля из потолка, из бетонного потолка. И в общем вся система практически обрушилась. Пришлось заново все это собирать, усиливать дополнительными подвесами, в общем, крепить, фиксировать восстанавливать а, в первоначальный вид. Вот. Поэтому для того, чтобы такого не было, рекомендую сразу не экономить на подвесах, делать их как можно больше, и это будет просто надежнее, вы будете спать спокойно, и вас потом не вспомнят плохим словом. Вот. Возвращаемся обратно. Итак, направляющие мы закрепили, с помощью подвесов через 60 сантиметров, в общем, раскидали их по потолку, по периметру. Вот такие вот соединители нужны, чтобы можно было продлить и удлинить профиль. Они вот такие вот небольшие и продаются отдельно. Вот такая вот штучка. Вот сюда, получается, мы должны его ставить. Вот так. Вот. И вторая уже, получается, вставляется сюда. Тем самым мы... Обеспечиваем жесткость и удлиняем профиль. Грильята, система Грильята, это своего рода лего, трансформер. То есть, его можно собирать в любые ячейки. Единственное, что вам нужно, это правильно отрезать вот эти вот язычки, вот эти вот маленькие язычки, для того, чтобы можно было собирать. То есть, вот смотрите, видите, у меня вот здесь вот по краям она идет формы меньше, чем вот 60 на 60. Вот, я ее собрал из кусочков. И вот эти кусочки теперь я, в общем, просто вставляю... Да, закрывая тем самым отверстие. Вот и вот такие кусочки у меня вот здесь лежит. Вот это все, вот это все, вот эти все кусочки я собрал из отходов. Отходы, потому что они собираются со временем, когда вы начинаете подрезать большие, маленькие, и вот такие кусочки, они в общем собираются. И потом из этих кусочков мы также можем спокойно собирать нужного нам размера ячейки и вставлять их в общем в потолок. Вот, тем самым грильята, она универсальная, и можно ее использовать где угодно, для чего угодно и собирать как угодно. В общем, эта грильята, для кого-то она в общем не подходит, не подходит она потому, что она как бы отстраняет вас от потолка, который находится на, над грильятой и соответственно там со временем может собираться пыль, грязь, там, паутина и тому подобные а, живности и соответственно вы до них не сможете добраться никогда, но только в том случае, если вы вдруг не разберете эту систему грильята. поэтому перед тем как Решиться на сборку такой системы. Естественно, подумайте несколько раз, потому что возможно все-таки лучше использовать систему Armstrong, которая защитит вас полностью, закроет а, от потолка, либо уже как бы а, использовать какую-нибудь другую систему в виде натяжных, кипсокартонных или реечных потолков для монтажа для монтажа на своих, своих, своих помещений. В общем, решайте сами. Эта система прилета, она, в принципе, интересная, смотрится шикарно, но у нее тоже есть свои небольшие нюансы. Это, в общем, на любителя. Так что на этом у меня пока все. Если вам как бы, было полезно данное видео, то не забываем ставить пальчик вверх, подписываться на мой канал Перестройка 116. Ну и пишите в комментариях там всякие там вкусности, сладости. Всем добра, всем пока!